день-день на яхте можно провести на стоянке или в открытом море. В зависимости от погоды ваш день в переходе будет либо спокойно течь, либо скакать от лебедки до штурвала. Сегодня нам повезло, и в восточной части Тихого океана, где-то посередине между Панамой и Галапагосами, стоит ясная погода со слабым устойчивым ветром. Ближе к 5 утра я приняла вахту от капитана, заварила чайку и поработала с ежедневником. Около восьми начинает просыпаться экипаж. Матрос Настя тянется за книжкой. А капитан отдыхает после ночной вахты. Ну Но и Юнга ему во всем помогает. У нас на завтрак сегодня будет таблеток. Я уже развелась пол молока из этой банки, сейчас будем разбивать яйца. Всякий случай яйца через кружку, mm -hmm. чтобы не вылить испорченную. До завтрака на «Леди Мэри» работает кружок интеллектуалов. Это у нас омлет по ярким, поэтому нужно добавить воды уже в сухое молоко. Уже в сырой омлет. Да. бросай да не меня ружье я... Я самое главное в этом деле чтобы не весь омлет растекся по духовому шкафу так мама кто будет странный омлет я буду! режем наш последний помидор раз пошла такая пьянка режь последний помидор и с тех пор потекла жизнь треволи фэймы или без помидоров ребят смотри как всех гоняет смотри что творит Смотри, у меня какая вкуснятина получилась. М -м -м, чем поспорь. Перцем и острым соусом. Пожалуйста. Во время переходов мы превращаемся в морских цыган. И даже едим на полу кокпита или на корме, если тень есть только там. Этот мешок на крыше – наш палубный душ. За день он нагреется, и умные люди, кто успеет до темноты, будут мыться кипяточком. А кто не успеет, тот в холодной тьме помоется остывшей водой. Индивидуальная столовая за книжкой. Ты кукол кормишь там, что ли? Да. Вместо, вместо лады. Селфи. Селфи, да. селфи, с селфи. с мужем и омлетом. Селфи с мужем и омлетом. Забезай в селфи. Куко. -ку. А ты прячешься от селфи? Да. да. Настя читает. Ну все, мы кушать. Эй, а ч не выключает? я такая улыбаюсь. Глупо. Глупо. Я снимаю, как ты пишешь, они как локушки нарисуют. Отлично. Старайся прям выводить. Если как нужно. Капитан меняет фильтр новенького опреснителя. Теперь мы шикуем, воды у нас достаточно. Штука – спутниковая антенна. Когда она поймает сигнал со спутника, то запищит. В сторону правого борта сейчас ходить не надо, а то письма в космос полетят прямо через тебя. Раз в два дня в долгих переходах мы выходим на связь с родными и отправляем репортаж на наш сайт. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу свой чемоданчик. А я не уберу, а я не уберу... Сейчас мы сидим в засаде и будем проверять, как Настя делает уроки. Сейчас посмотрим, что там. Что это за предмет? Это английский, можно сказать. Можно ли сказать. Можно Это таинственные океанские вертолетчики. Прилетают в открытом океане из ниоткуда и скрываются в никуда, в противоположную сторону. Жалко, не удалось снять, как они понеслись хвостом вперед прямо в наш парус. Мама. Куда они взялись? Я уж боялась, сейчас бомбить начнут. Каждый день Юнга отмечает пройденный путь на карте. Мама вымеряет расстояние линейкой и ставит точку, а Ладуня наблюдает и чертит новый отрезок пути. и прижался носом, как того Но стоило, ему ртуть Ирхагри растворился в воздухе. Ладно, не тряси яхту! Ой, ой, ой, ой, сколько вас тут? Ого! Сегодня мы идем так стабильно, что, кажется, даже ни разу не поправляли паруса. Над курсом работает наш доблестный рулевой по имени Железный Феликс. А над ночной вахтой сейчас будет трудиться матрос Настя. А мы укладываемся спать. Мама, спокойной ночи, люблю тебя! Убиралась. <смех> давай ложись, я выключаю свет. <смех> все, спишь? Ну все, спокойной ночи, солнышко, Мам, я до 12 повахчу, а потом пойду папу будить. Если сама не засну за это время. Не засни, блюди лодку нашу. Скоро увидимся снова впереди морские просторы Наш сложный рай Неболь обернется победой Из-за ста морей приеду Берег родной, не скучай